Ирик Раисович, такой вопрос. В вот Балашихе с четыре кандидата... А, Егор Владимирович, Территория свободы, газета. В Балашихе было снято четыре кандидата через суд. Соответственно, возникает вопрос, почему избирательная комиссия города Балашиха не заметила этих ошибок по тем же основаниям, по которым сняли суд. И, соответственно, возникает очень интересный вопрос. Представителей кандидатов от «Справедливой России», которые подали иск в суд, представлял Наумов Дмитрий Александрович, который одновременно является и представителем «Справедливой России» в данных судах, одновременно он является начальником юридической службы Московского, отделения, Московского областного отделения «Единой России», и одновременно он является членом Избиратель Мосса был Сберков, там голосом. Соответственно, вот возникают такие вопросы, как один и тот же юрист избирательной комиссии смог заметить эти ошибки, а работая или сотрудничая с кандидатом от партии, он заметил эти ошибки. Ну и, соответственно, возникает вопрос компетентности избирательной комиссии с таким грамотным. Юристов. И еще два вопроса. На каких условиях собственно, Дмитрий Наумов работает в территориальной избирательной комиссии? Это трудовой договор или штат, штат в штате состоит? И не усматривается ли конфликт интересов в том, что Наумов, представляя и избирательную комиссию в судах, и имеет дополнительную возможность получения информации в ТИК и представляет интерес одной партий. Начну сначала. кандидатам кандидата оказался. Сухой. А, знаете, эта тенденция наметилась в последнее время. Мы, следуя требованиям Центральной избирательной комиссии, максимально лояльно относимся к регистрации кандидатов, максимально лояльно. И это моя установка комиссии, не придираться к кандидатам регистрируйте их по максимуму. И вот и здесь, конечно, вот, э, вступает противоречие, э, когда кандидаты на кандидатов подают в суд, суды более строго подходит к этому вопросу. Ну, не более строго, я так не просто. Они подходят в рамках закона, если э, закон формально говорит о том, что какие-то документы не представлены не представлены в полном объеме, подлежит отмене регистрации. Э, и мы уже обращали внимание на это. Центральная комиссия о том, что мы под эмблемой ЦИК действительно людей регистрируем, а суды потом наши решения отменяют. Правильно вы заметили, есть такое вот противоречие. Ну, без противоречий не бывает. И я думаю, что каким-то образом, тем более что сегодня что 7 проводить массальное совещания с лирными правительными органами как раз по вопросам регистрации, по практике применения ЦИДАЛЬНАЯ ДЕКОМИСИЯ в режиме конференции проходит сегодня Здесь 10-ти началось и я думаю, что в том числе эти вопросы станут предметом обсуждения судами вот, я надеюсь, разрешение только здесь вот нахождение общей позиции мы с позиции нет, не будем никакой проходить военно. судами мы командовать не можем, указывать им не можем поэтому ну, Пока есть противоречия, пока есть. Но что касается вот конфликта интересов, мы уже эту тему находимся в стадии нашей проверки, обсуждения. Во-первых, мы четко установили, что Митр не является руководителем юридических служб Единой России, там уже другой руководитель. Мы юристы политических партий относятся на свои заседания. Поэтому сейчас ходит другой человек, который идёт за помощь, что он теперь передается в а Второе. Он остается членом нашей областной комиссии от партии «День России». Это предводило ЦИК «День России», кого он назначит. Кого он имеет. их право. Они их назначают и освобождают не освобождают по их решениям. Тоже обменажно предводило. Что касается государственной комиссии Балашики. Значит, он там работает по срочному договору, срочному договору. Это тоже компетенция комиссии, деньги муниципальные, и сама муниципальная комиссия заключает договор на свое юридическое обслуживание. Вы правильно сказали, что закон это не противоречит, не противоречит. конфликт интересов в том смысле юридически, как это в гражданском кодексе здесь нет. Здесь нет. А этически, возможно, но есть этот конфликт. И тут уже дело комиссии, ей отвечать потом за свои, так сказать, действия. Но в юридическом смысле, в смысле гражданского полоса, конкретно интересно.